наркотические растения список наркотических растений полный список растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества Первое. голубой лотос растение вида нимфея кайрулия принадлежит к земноводным многолетним растениям семейства лотоса встречается в умеренном и тропическим поясах обоих полушарий в России лотос произрастает в Дельке Волги, в Закавказе и на Дальнем Востоке. Второе. Псилоцибиновые грибы. Грибы любого э, вида, содержащие псилоцибин или псилоцин. Их употребление вызывает психоделические переживания. В древности употреблялись при религиозных церемониях, а сейчас как галециногены и психостимуляторы. Третье. Кактус вида Лафафора вильямси и другие виды кактуса, содержащие мискалин. Это знаменитый пейотик, Неколючий, колючий, шаровидный сине-зеленый кактус, сильнейший среди вызывающих галлюцинацию кактусов. Растение распространено в пустынях от центральной Мексики до северного Техаса. Его начали применять задолго до открытия Америки Колумбом, возможно еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Четвертое, Кат. Растение вида Ката эдулис, вечно зеленый кустарник семейства бересклетовых, делится на белый и красный по цвету листьев. Чем более насыщенный красный оттенок у листа, тем больше там алкалоидов и сильнее стимулирующее свойство растений. 5. Кокаиновый куст – эритроксилон Родина Северо-Запад-Южной Америки, однако растения сейчас искусственно культивируют в Африке, Индии и на острове Ява. Существует более 200 разных сортов. В последнее столетие кока приобрела широкую известность как сырье для изготовления кокаина – наркотика из класса стимуляторов Плантации находятся под контролем интерпола. Один кус дает за год до 5 кг сухих листьев. Листья имеют сильный подобный чаю аромат. При желании рот постепенно не имеет, вкус острый и приятный. Старые листья приобретают специфический запах, коричневый цвет и недостаточно острый на вкус. При желании висткоки действуют как стимулятор, подавляя голод, жажду и усталость. Из листа выделяют 14 алкогоидов, самый известный кокаин. 6. Конопля или каннабис В составе конопли установлено более 400 органических составляющих, 60 из которых наркотические. Из-за входящих в состав конопли психоактивных веществ каннабиоидов, ее используют в качестве основного сырья для изготовления марихуаны и гашиша. Марихуану изготавливают из травы растения без корней, гашиш из субстанции цветов и сверхушек листьев. В основном коноплю курят либо в чистом виде, либо смешивая с табаком. По употреблению опьяняющих средств конопля занимает второе место в мире после алкоголя. В 2000 году регулярно курила коноплю около 150 миллионов людей в мире. 7. Мак и другие виды мака, рода поповер, содержащие наркотические вещества. В диком виде не встречаются. Зрелые коробочки служат сырьем для получения морфина. Техническая спелость коробочка опийного мака определяется до упругости их стенок и появлению воскового налета на 12-15 день после начала цветения. Коробочки надрезают и собирают опий. У опийных сортов мака используется подсохший млечный сок опий и получаемые из него алкалоиды. У масличных сортов используются зрелые коробочки, освобожденные от семян, для получения морфина. Если наше видео вызывает какие-нибудь эмоции, напишите о них в комментариях. Восьмое. Роза вида аргирея. Собственно, только 0,3% массы свежего семени занимает алкалоиды лизергиновой кислоты, знаменитой ЛСД, которая является сильнейшим синтетическим наркотиком. Конечно, натуральные семена вызывают намного более мягкие психоактивные и психоделические эффекты. Девятый. Шалфей предсказателей или шалфей наркотический, растение вида сальвия -9. Листья скручиваются наподобие сигар, а потом тщательно разжевываются. Активные компоненты сока адсорбируют через листистую оболочку рта. Сухие листья сальвии также можно курить. Две-три глубокие затяжки вызывают сильнейшее психоактивное действие. Десятое – эфедра. Содержит алкалоид эфедрин и псевдоэфедрин, который является стимулятором центральной нервной системы. В отличие от сходного по структуре молекулы метамфетамина, он оказывает только слабое психоактивное действие, сравнимое с действием других легких психостимуляторов. Эфедрин также включен в состав растений, содержащих наркотические вещества, которые запрещены для культивирования на территории Российской Федерации. Подписывайтесь на канал Medical Advice, чтобы быть в курсе всех медицинских новостей.